Всем добрый день, 19 мая. Раевая пора. Как я выхожу из сложившейся ситуации, чтобы не заглядывать на деревья. Делай отводки только на старых матках. И обгулью молодых несколько, в основных семьях. Какой еще хочу момент показать и подчеркнуть. В прошлом году я обкатал технологию трехкратную по изоляции. На 10 дней перед акацией, затем через 40 дней на целый месяц на подсолнух и третья изоляция уже в конце августа начале сентября последняя долгосрочная до весны вот первая изоляция там где маток кто, оставля, кто работает в медовом направлении вот 13 мая я закрыл маток в изолятор но семья работает на маточное молочко если кто выводит маток или собирает маточное молочко пробуйте практиковать вот такой вариант я перед этим показывал какие семьи воспитательницы могут быть без если семья зароилась затем в основной то есть семья в полноценном режиме если матка свободно свободном перемещении через разделительную решетку но это очень капризная ситуация в плане приема и отдачи молочка а если матку поместить в изолятор тема пригодится не только кто собирает маточное молочко но и тем кто выводит маток в чем Нюанс. Матка есть, но создается полусиротское состояние. Вот показываю. Всего-навсего ограничивает прививочную планку, прививочную рамку от матки в изоляторе одна рамка. Казалось бы, присутствие матки не даст возможность на прием личинок. Но не всякие безматочные семьи так работают на прием личинок и воспитание в том числе. Один из лучших вариантов. Мы, изолируя матку, прекращаем слизывание вещества маточного. Остается только запах феромона. Этого достаточно, чтобы создать идеальные условия по приему личинок и полноценному воспитанию в плане обеспечения маточным молочком. Какой еще хочу отметить в этом плане положительный момент? Присутствие матки... Сдерживает появление, то есть отстройку свищевых маточников. Очень хороший, такой положительный момент в этом смысле. На больших пасеках или кто настраивает на маточном очко, чтобы не делать постоянно ревизии. Вот через две рамки макта. Потому что если маточник с появится и пропустить по срокам, значит, может и выйти рой. Вот такая картина по приему и по отдаче молочка в том числе. Может кому-то пригодиться при воспитании личинок на будущих маток. Потому что в полноценном режиме, если нужно, допустим, из этой семьи взять и прививший материал и сформировать семью-воспитательницу, чтобы эта же пчела выкармливала будущих, личинок будущих маток, то изоляция маток намного эффективнее по качеству на выходе уже полученных будущих маток, выше, чем если бы матка была в нижнем корпусе, через разделительную горизонтальную решетку и вверху создавать семейное то есть воспитательное отделение. Серьезный такой нюанс. Ну Вот видно, вверху воспитываются личинки, внизу уже обгуливаются матки. Только матки обгулялись, сразу же Прекращаю сбор молочка. Оставшийся расплод печатный на выходе много молодой пчелы. И они все включаются на воспитание личинок уже от молодых маток. После обгола сразу же сетку меняю между корпусами на разделительную решетку. Среди дня без каких-то церемонии примирения они обгулялись даже с интермалом три дня но бывают случаи когда маточники ставят с разных серий я уже об этом не один раз рассказывал что ни в коем случае не ставить сразу разделительную решетку если внизу уже матка обгулялась и есть открытый расплод а вверху матка обгулялась позже и только начала сеять, бросила яйца. Спешат поставить разделительную решетку, верхнюю матку уберут. Если уже объединять, там некогда, мало ли, пчеловоды выходного дня. все брать рамку уже личинок, стряхать пчелу, поднимать вверх, для, до этой матки, которая только начала сеять, и тогда можно их объединить сразу через разделительную решетку. Вот такие капризные моменты, которые нужно учитывать, потому что обидно, когда теряешь маток. Потрачено время, сформированы воспитательницы, но... корректировки по вот таким вот нюансам очень часто ну, пчеловоды не учитывают и нередко их просто не знают потому что на это нужно положить десятки лештов и набить шишек не одну чтобы это знать так всего доброго удачи первая изоляция маток кто практикует акация, кстати, она только у нас бросила листочки. Когда это будет, если погода будет позволять не раньше, чем дней через 10, если не через две недели. Сегодня утром плюс 5, ветер, холодина такая плюс 12, 14, ну 15, еле-еле среди дня. Когда она уже весна у нас будет но, тем не менее, развивается. Развивается и не мешает им такая температура и капризы погоды войти в раение. Так что, всего доброго!